Приветствую всех на нашем канале и наконец-таки после пяти лет экспериментов по восстановлению свинцовых аккумуляторов мы наконец-таки придумали еще более простой, еще более эффективный способ метод форсированной переполисовки свинцового аккумулятора. Ну что ж, не будем лить воду, как обычно вода в описании, поехали. Итак, для этого нам понадобится наше универсальное восстановительное устройство сам аккумулятор свинцовый любой автомобильный агм либо гель и диод обычный диод который можно извлечь из цоколя энергосберегайки либо светодиодная лампы. диод подключаем катодом то есть вот этой полоской к минусу нашему аккумулятору сюда будет приходить плюс этот метод как раз заточен именно для свинцовых аккумуляторов. И в таких тяжелых случаях, когда уже не помогает наше универсальное восстановительное устройство, восстановительное, а не зарядное, повторяюсь, как раз-таки поможет метод форсированной переполюсовки. Теперь подключаем один из выводов плюса нашего аккумулятора, предварительно сняв крышку аккумулятора и колпачки каждой из баны. В случае автомобильного просто открутить крышки подключаем вторую клемму к выводу нашего диода теперь можно включить наше восстановительное устройство в сеть и активировать его все процесс переполисовки запустился теперь нам остается лишь контролировать температуру аккумулятора это делать можно при помощи руки главное чтобы не был сильно горячий если наш аккумулятор ощутимо нагрелся мы прерываем процесс и ждем, когда остынет до комнатной температуры. Затем продолжаем. Ну и естественно, нам понадобится любой мультиметр для контроля напряжения на клеммах. Когда напряжение придет в норму, процесс можно останавливать. Ну а на этом все. Ставь лайк, подписывайся на канал и обязательно жми колокольчик, чтобы не пропустить следующее видео. Пока!